Во все студенческие, переозвучика. Ну типа во все тяжкие, я так понял, да? <свят> <свят> Знаешь, Волт, я, конечно, обещала тебе помочь с подготовкой, но твои знания это просто трендец. <свят> <свят> Ладно, давай начнем с чего попроще. Скажи мне, сколько будет 2 плюс 2? Четыре. Ты серьезно? Господи, Волд, что ты вообще делал на парах? Ну, в основном спал. И в основном дома. Но уверен, когда завтра на экзамене препод увидит меня первый раз, он оценит мою смелость и допустит к... Ко... Ну нахер, я сваливаю! Подожди! Что студентики стипендию получили? Да. Нам два чебурека, пожалуйста. Конечно, конечно. Вот только ничего что у нас тут лекция по Матану. А зачем он проводит лекцию в Чебуречной? Да хуй его знает! понял, что, твой диплом? Мари, я на первом курсе. Значит, курсовая? Что? Неужели отчет по лабе? Господи, Мари, это Red Dead Redemption. А, ну я так и поняла. Ну, гений! И как нам обойти этот тупой общаговский запрет? Как она могла не понять, что Red Dead Redemption — это игра, а не документ какой-нибудь типа курсовой или <coughs> или диплома? Можно попробовать поднять на веревке или, например, пронести в сумке. Ты серьезно? Уолтер, нам надо провести в общагу трех телочек по причине установленного запрета на проведение гостей. Три телочки, Уолтер, это тебе блядь, не бутылка пива с сухариками. Майк, да что ты разырался? Не он же это правило установил. Да, не он. Вот только перед этим, именно он по пьяни спер из кабинета коменды рулон Рубироида, и использовал его как таранное устройство, чтобы вынести дверь в душе и помыться ночью. При том, что ключ от душа можно было взять в том же кабинете. Да ладно вам, я опоздал всего на минуту. Открывайте! Это же не да серьезно! Молодой человек, если лекция началась, двери закрыты. О, немного ли пафоса для лекции по физре. Открывай, говорю. Лекция по физре. подготовки. мне можно зачет получить. Все равно, что этот фикус над головой поднять. <смех> <смех> <смех> Просто ладошки спотели, Мне бы по полотенце. Волт, Волт, что ты делаешь? Ну что это блять, похоже, Скеллер? Получаю высшее образование? <смех> <смех> Оу-воу. подожди-ка. Что это ты собрался делать? Варить? Что еще? Варить? Джесси, я тебе русским закадровым языком говорю. Закадрово варить? Пока не найдем лаврушку или хотя бы черный молотый перец. Ну, мне вообще-то жрать хочется. Еще у нас холодильника нет, пельмени тают. Пельмени получится вкуснее, если к ним добавить перчик и лаврушку. Да пта, мистер Уайт. Мы купили в Ашане 3 кило пельменей за полтинник. О каком вкуснее вообще может идти речь, если в прошлый раз их даже мой кот побрезгал закапывать? Нет, нет, мы не будем. Побрезгал закапывать? Ну можно взять майонез, но он же портит фигуру. Как ты умудрился сдать? В смысле? Я весь семестр готовился и сдал на трояк. Как раз долбай вроде тебя получил отлично. Да, это просто мое везение, что сейчас гораздо важнее. Теперь я точно сохраню стипендию. Стоп, ты что, еще стипендию получаешь? Ну... Ну, на бюджете-то. Да! Но все это благодаря твоей помощи, дружище. Ты будешь смеяться, но курсовая, которую ты написал мне вчера ночью, так понравилась преподу, что он поставил мне пятерку, вообще, автоматом. О, ты какой молодец! Дай-ка я пожму твою руку! это мое горло! Это что, упаковка канцелярских файлов? Вообще-то, нет. Это, к вашему сведению, называется... Мультифора. Чего? Все мультифора? Кто, Кто вообще-то говорит? Значит так, первочье. Хотите учиться в Сибири, учитесь говорить правильно. Да О, что шер... за бред? Во всем мире это называется файл. Уверен? М -м -м -м. Что ж, давай выпьем... <к <к <к <к за еще один успешно пережитый курс. Будем. М -м -м. Ты был прав. успешно пережитый первый курс. Просто. Божественно. Ну, так. Это Жигулевская. <смех> <смех> Милый, хватит уже щекотать мои ноги. Что? А, это не я. Наверное, опять общаговские клопы разгулялись. Я что, забыл тебе про них сказать? Кажется, мне пора. Ну что Туко, не надумал? Чего? Опять, Опять участвовать тут ты... весне? Я что, по-вашему, какой-то клоун? Не буду я участвовать в этой вашей самодеятельности. А если мы разрешим выступать тебе в платье? Чё? Даже в мини, если захочешь. С рюшечками. С рюшечками. И даже косметику тебе можем прикупить? Я от тебя такого не ожидал, что согласишься на платье. Старый Пидор. <свист> Мне, пожалуйста, маленькую фею. <свист> Хэнк, да пойми же, ты вполне способен выучиться на бакалавра или магистра. Ну, зачем тебе это ПТУ? Господи, <свист> Мария, это колледж! А. Окей. Okay. <свист> Ну, у меня на первый курс не настолько прям тяжело было сдавать экзамены и курсовые, там было чутка полегче, чем тут сказано.